что делать если нечем платить кредит это самый популярный вопрос который нам задают и в этом видео мы подробно дадим на него ответ всем привет вы на канале Компании должник прав и с вами он гулян александр обязательно смотрите это видео до конца потому что в конце мы разберем самые частые ошибки заемщиков из-за которых люди годами сидят в долговой яме как обычно происходит человек взял кредит платил его нормально потом случаются какие-то обстоятельства и денег на оплату кредита стало не хватать и здесь люди идут разными путями кто-то начинает сразу искать информацию о том, что делать в этом случае. И, на мой взгляд, этот путь правильный. А кто-то начинает действовать так, как ему подсказывает логика. Но, к сожалению, эта логика зачастую оказывается неверной. Итак, давайте разберемся, как же нужно действовать, чтобы вопрос с долгами действительно решался, а не усугублялся. Первое, что вам необходимо сделать, это детально разобраться в своей ситуации. Этот пункт очень многие пропускают. Вам нужно понять, сколько вы должны, кому вы должны, что включает в себя ежемесячный платеж, сколько у вас сумма основного долга и сколько у вас это нужно для того чтобы вы четко понимали в какой ситуации вы находитесь сейчас потому что в зависимости от того что вы имеете на сегодняшний день варианты решения тоже могут быть разными помимо того что вам нужно разобраться со своими долгами вам нужно разобраться чем вы рискуете например у вас есть какое-то имущество у вас есть официальный доход и понять что с этим будет происходить после того когда вы перестали оплачивать напишите в комментариях к этому видео как бы вы поступили если бы у вас случилась ситуация когда вам нечем оплачивать кредит Итак, идем дальше после того когда вы разобрались со своей ситуации теперь вам нужно понять какие варианты решения существуют для вашей проблемы а правильных вариантов существует не так уж и много первое с чем вам нужно разобраться есть ли у вас возможность продолжать платить ваш кредит по графику на этом варианте подробно останавливаться не будем потому что как показывает опыт если бы у вас была такая возможность то скорее всего именно так бы вы и делали сильное заявление Проверять я его, конечно, не буду. Если в принципе у вас есть такая возможность, то это действительно оптимальный вариант. Но здесь нужно понимать, остаются ли у вас после выплаты всех кредитов деньги на жизнь, потому что, опять же, зачастую мы сталкиваемся с тем, что люди отдают все деньги на кредиты, на жизнь не хватает, и в итоге люди живут в постоянном стрессе. Так вот, это не решение, и нужно искать другие варианты решения, о которых я сейчас расскажу. А если вы впервые на моем канале, то обязательно подпишитесь на него прямо сейчас. Если вариант платить по графику вам не подходит, то следующая из вам нужно разобраться, это можете ли вы полностью списать все свои долги? Полное списание долгов это процедура банкротства. Подходит она далеко не всем, но тем, кому она подходит, это действительно отличный вариант. Потому что процедура банкротства не имеет никаких серьезных последствий и позволяет полностью раз и навсегда избавиться от долгов. Давайте коротко о критериях процедуры банкротства. Для того чтобы провести процедуру банкротства, у вас не должно быть залоговых кредитов или вы должны быть готовы расстаться с залоговым имуществом. Что это значит? Если у вас есть автокредит или ипотека, то имущество, которое находится в залоге, квартира или машина, в любом случае попадает под реализацию и вам придется с ними расстаться. Здесь нужно смотреть, выгоден вам этот вариант или нет. Следующее, ваш долг должен быть больше 300 тысяч рублей для того, чтобы процедура банкротства в принципе была актуальной. В процедуре банкротства можно списать такие долги, как долги по кредитам, долги по микрозаймам, коммунальные платежи, налоги, долги физическим лицам и даже штрафы ГИБДД. Также нужно разобраться, какое из вашего имущества попадает под реализацию, а какое нет. В процедуре банкротства в любом случае у вас не заберут единственное жилье, если оно находится не в ипотеке, как я уже сказал. Остальное имущество... Недвижимое, недвижимое, такое как транспорт, дача, гараж. Вторая квартира... Все это попадает под реализацию. И здесь нужно детально разбираться с этим вопросом, чтобы понять, выгодно для вас процедура банкротства или нет. Я понимаю, что многим самостоятельно будет достаточно тяжело разобраться с этим вопросом. И поэтому специально для таких случаев у нас в компании есть бесплатная консультация, за которой вы можете обратиться, и юристы подробно, детально разберут вашу ситуацию, подскажут, подходит вам процедура банкротства или нет. Если нет, то какие еще варианты существуют для решения вашей проблемы. Для того, чтобы обратиться за консультацией, переходите по ссылке в описании и заполняйте форму заявки идем дальше как я уже сказал если процедура банкротства подходит, то это отличный вариант если процедура банкротства вам не подходит например у вас небольшая сумма долга меньше 300 тысяч рублей либо возможно у вас есть много имущества которое попадает под реализацию и банкротства вам просто невыгодно либо у вас есть ипотека и автокредит и вы не готовы расставаться с залоговым имуществом в этом случае вам нужно идти другим путем первое что вам нужно сделать это полностью перестать оплачивать все кредиты сразу сделаю помимо что это относится только к потребительским кредитам либо микрозаймам. Если вы перестанете оплачивать залоговые кредиты, то ваше залоговое имущество заберут и реализуют в счет погашения долга. После того, когда вы перестанете оплачивать кредиты, ваша задача вывести банк либо микрофинансовую организацию на судебное разбирательство по этому вопросу, потому что ваша задача зафиксировать сумму долга для того, чтобы потом вы могли выплачивать ее комфортными платежами. А это можно сделать только через суд. Если вы продолжаете делать частичные оплаты то вы начинаете платить только пени штрафы и процент и в итоге сумма вашего долга не уменьшается долг только растет при этом вы постоянно теряете свои деньги как с деньгами ты там После того же, когда кредитор обращается в суд, то сумма долга фиксируется, на нее больше не начисляются пени, штрафы, проценты, и вы получаете долг, который со временем вполне можете выплатить. Более подробно обо всем этом я рассказываю на своем курсе, который был сделан специально для этой ситуации, когда нечем платить кредит, но при этом банкротство вам не подходит. В этом курсе мы все вопросы разобрали до мелочей. Мы предоставляем все необходимые шаблоны документов, в которых вам нужно будет только подставить свои данные и можно отправлять кредиторам в суд либо судебным приставом. И вы получите полную картину от того момента, когда вы перестали платить кредит и до решения вопроса с судебными приставами. Более подробную информацию о курсе вы также можете получить, перейдя по ссылке в описании к этому видео. После того, когда кредиторы обратятся в суд, дело дойдет до судебных приставов и дальше будут варианты. Либо у вас будут высчитывать не более 50% процентов из вашего официального дохода, но процент вычета можно еще и уменьшить, об этом мы тоже рассказываем на нашем курсе. Либо, если у вас нет официального дохода, то вы можете платить любым комфортным для вас платежом естественно в этом вопросе существует очень много нюансов это коллекторы службы безопасности банка это отмену судебных приказов подготовка возражений на исковые требования кредиторов это работа с судебными приставами и обо всех этих нюансах подробно рассказано на нашем курсе задача же этого видео была в том чтобы вам стало понятна схема как нужно действовать и чтобы вы не совершали ошибки А об ошибках я сейчас расскажу Итак, у нас есть три самые распространенные ошибки из-за которых люди годами сидят в долговой яме первое это попытка брать новые кредиты чтобы погасить платежи по старым кредитам в итоге очень часто это доходит до того что люди к нам обращаются и у них есть три-четыре потребительских кредита несколько кредитных карт и 20-30 микрозаймов и все это люди набирали пытаясь гасить предыдущие займы не хватает денег на оплату одного кредита возьму второй кредит чтобы гасить им предыдущие и в итоге ситуация только усугубляется, и люди оказываются очень плотно в долговой яме. Вторая распространенная ошибка, о которой я уже говорил, это вносить частичные ежемесячные платежи. Когда вы вносите неполный платеж, например, ваш платеж 10 тысяч рублей, но 10 тысяч нету, как люди думают буду платить 5 так вот в этом случае за каждую просрочку начинает начисляться пени штрафы и увеличиваются проценты и в итоге со вторым третьим таким неполным платежом люди уже платят только пени, штрафы проценты до суммы основного долга не доходит и таким образом долг можно платить бесконечно просто впустую отдавать свои деньги банку при этом долг уменьшаться не будет и третья ошибка это подробно рассказывать о своих проблемах служб безопасности банка либо коллектором. очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией что люди пытаются договариваться с коллекторами, вносят какие-то платежи. Можно сказать, что идут на поводу у банков и коллекторов, соглашаются на невыгодные для себя условия, лишь бы не усугублять ситуацию. Так вот, это тоже ошибка, которая не позволяет решить вопрос долгами, а только усугубляет ситуацию. Итак, друзья, надеюсь, вам стал понятен этот путь, что нужно делать, если вам нечем оплачивать кредит. Специально для вас, вот здесь мы подготовили целый плейлист по банкротству, чтобы вам стало еще более понятна эта процедура. А вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш вкус. Ну а с вами был Онгурян Александр и компания Должник прав. Увидимся на ютубе.